Историю о Белоснежке любят все дети, а для этих мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья эта сказка стала особенно близкой. Они не просто играли на сцене, они проживали свою роль. Для 11-летнего Степана каждый выход на сцену – это большое событие и радость. Радость от общения с публикой. Главное, детям очень нравится, понимаете, они в жизни они выступают, их люди видят, да, что ребята могут выступать, что они обычные дети, что не боятся, их нечего вот. нам очень нравится нам очень это много дает это выступление, то что он участвует Учителя, волонтеры, студенты колледжа и родители им тоже пришлось на время стать героями красивой сказочной истории. Семья Дерягиных на сцене в полном составе. Они поддерживают своего сына во всех его начинаниях. Андрей активно участвует в театральных постановках, занимается плаванием и лыжами. Ему все интересно, на все хватает силы и времени. Ну вот иногда вот ему подсказываю, как вот там песню петь, еще такое. А Словом, не не иногда у да. меня я забывал. Ага. Время всегда <смех>, выручал, Но лучше знает меня текст. Всей семьей выступаем впервые. Начал в этом мюзикле участвовать нас Андрюша, потом присоединился папа и совсем недавно я. Вот. Очень нравится и семью сближает очень. Мюзиклу «Белоснежка» уже два года. Его поставили родители, дети которых имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. Сегодня у них есть свой зритель, они гастролируют по всей Архангельской области и даже побывали с мюзиклом в Германии. Цель проекта была показать, что особые дети могут быть такими же талантливыми и точно так же, как обычные дети, выступать на сцене. Фестиваль равные возможности проходил в рамках российско-норвежского проекта «Миссия Макрель». Подобные проекты проходят во многих городах России. Их главная цель – собрать пожертвования для детей-инвалидов. Этот концерт не стал исключением. Наши северяне охотно откликнулись и стали участниками проекта. Внесли пожертвования, купив самодельного ангелочка. Акция «Добрая Архангельская» – благотворительный марафон, в рамках которого проходит акция «Деньги в банку», предназначена для ребят, которые передвигаются на коляске так как коляски все равно требуют ремонта и из года в год ломаются, и поэтому все средства, которые будут выручены в рамках этой акции, пойдут на ремонт колясок. Марафон «Добрый Архангельск» проходит уже четвертый год. Он призван объединить усилия разных общественных организаций, чтобы оказать помощь социально незащищенным группам населения. И это не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и дети-сироты, одинокие старики и даже брошенные животные. Благодаря неравнодушным жителям уже удалось собрать полмиллиона рублей. Задача марафона — вовлечь горожан в благотворительность, рассказать и показать, кому и каким способом можно помогать. Можно собрать макулатуру, можно послать СМС, можно купить чашку кофе, и часть, часть средств будет перечислена в помощь нуждающимся. Основная идея марафона «Добрый Архангельск» — сказать людям, что благотворителем может быть каждый, и не обязательно для этого быть богатым и иметь много денег можно просто оказать кому-то внимание, помочь, сделать что-то своими руками и потратить свое личное время и помочь ближним благотворительный марафон еще не заканчивается в столице поморья он продлится неделю и у тех кто еще не стал его участником есть время сделать доброе дело.